Сергей Есенин, благодарение Богу. Пора и мне в дорогу туманится заря. Благодарение Богу век коротал не зря. Я понял с тем, что понят, И нечего желать, никто уже не тронет последнюю печать. В моей судьбе участие ты принял, подари мне и любовь, и счастье, и за чертой. Обрыв. Твоя играла сила, ко мне склонив персты, И мною говорила, что ведал только ты. Не жаль расстаться с бренными, Не больно вплоть трезва, И трубный глаз вселенным утихнет ли едва. Пускай забудет время, меля одним крылом, Меня с томами всеми и дорогим селом, я знаю, чье творенье вся эта благодать, Руки твоей даренья, последняя печать.